Индия, расскажи, пожалуйста, о том, чем ты занимаешься и какие у тебя результаты. Привет, Катя. У меня агентство. Мы занимаемся СММ, информационным серфингом, управлением репутацией. Ну, то есть достаточно такое разноплановое. Все, конечно, считают, что если бы меня мои родители могли бы назвать Инстаграм, если бы тогда было такое слово, наверное, это было бы мое имя. Потому что сейчас так сложилось, что все считают, что Индия – это Инстаграм. Ну, только Инстаграм. У нас такая деятельность обширная, в информационном пространстве я тружусь, а все, что связано с контентом, с информацией. Сколько у тебя подписчиков в Инстаграм? сейчас не так много, 200, около 220 тысяч. Ну, 220 тысяч – это неплохо, мне кажется, если говорить про бизнес-тематику, у многих 5-3 тысячи, две тысячи. Аудитория, ну, я считаю, что достаточно небольшая, потому что у меня есть клиенты, у которых там и миллион подписчиков и так далее. У меня такая небольшая аудитория, потому... это очень теплая. Сколько ты сейчас вот клиентов ведешь? Это 150. Какой Слушай, если суммарно брать, я думаю, что около 100 миллионов точно будет. Можно сказать, что вы привлекли своим клиентам 100 миллионов подписчиков. А, Фактически ну, 10 вузовых. Критить. Да, безусловно. Расскажи, пожалуйста, про то, как заниматься продвижением в Инстаграме, какие есть основные моменты, на которые стоит обратить внимание и сколько с этого можно заработать денег. Я до сих пор еще сталкиваюсь с возражением, что люди считают, что собственнику не нужен Инстаграм. Это только для тех людей, которые тешат свое эго-либидо. Скучно живется, просто вот себя потешить. Самые, наверное, такие несколько топ рекомендаций. Кстати, я тебе книгу дала. Ты обязательно ознакомься. <связывается> Друзья, все заказываем книгу. Есть она еще в продаже? <связывается> да, там очень немножко осталось, но она еще есть на Управление. лабиринте, о зоне. Сколько стоит? Это? Слушай, а рублей 400. 400, <связывается> 400 рублей. Это отличный, кстати, аналог. Место там ведения. Месяц ведение стоит 150 тысяч, плюс рекламный бюджет в среднем, если. Брать компании то тут вы за там, до 500 рублей сами сможете себя прокачать. Это сколько ты берешь, да, с клиентов в заведение? Ну, по-разному. Mm -hmm. Бывают, конечно, некоторые истории, которые могут быть и в 300 тысяч в месяц выходить. Вопрос рекламного бюджета, вопрос, какие цели, в принципе, стоит у компании. Самое важное, вообще для всех, в принципе, неважно чем вы занимаетесь, собственник вы, либо вы просто там, человек, у которого есть какой-то конкретный ремесло, например, на нами веб-дизайнер. Это абсолютно для каждого такой инструмент очень крутой быть максимально нативным и естественным. То есть есть определенный тон of voice, да, тональность взаимодействия с пользователем. Иногда читаешь чьи-то аккаунты, сразу понятно, что кто-то их ведет. А бывает, ты реально читаешь, ну как бы вот, человек и а человек, да еще какой молодец, так тексты пишет, прям заморачивается, а еще при этом он еще и миллионер, как минимум, он еще работает, значит, чем-то занимается, еще и мама, у него еще и дети есть. Обычно, когда человек только инстаграмом занимается, именно просто блогер, у него это удается совмещать потрясающе, но когда люди аутсорсит эту тему, очень прям, просто мне реально колют глаза иногда. Тут очень важно тональность соблюдать, чтобы люди понимали, что это прямое взаимодействие с вами. Естественно, нативность. Так, ну все. Следующий момент контент сам. Инстаграм это визуальный контент. Если мы говорим про тренды, то, естественно, сейчас основной тренд это видео-контент. Текстовым блогерам гораздо сложнее развиваться, чем видеоблогерам. Просто супер сложно. Потому что тут очень легкий порог входа В тексте тебе нужно зацепить красивые фотографии То есть это просто фото, должно быть бомба Потому что время там, непонятных фильтров, засвеченных фотографий Оно абсолютно прошло, это уже не вернуться назад Слишком большая конкуренция в красоте Даже если мы пригоняем орду пользователей да, Огромное количество пользователей Их надо еще посадить как-то на свою страницу Значит, им должно быть интересно, то есть контент должен цеплять. Поэтому, если вы не такой же интроверт, как я, например, можете немножко выйти из зоны комфорта, то, естественно, я рекомендую видеоконтент. А легкость при информации Быть разным Вот вы подписаны на какого-то блогера Вам нравится, вот прям, не знаю, интересно Например, я возьму сейчас девушек Девушка рассталась там с молодым человеком Сейчас у нее такой период пострадать И она подписывается на психолога, женского коуча Она там как раз пишет о том, что надо ценить, любить себя Раскрыть свою женственность, там потенциал, та-та-та Момент этот прошел, девушке, слава богу, все стабилизировалось Отношения, может быть, новые завелись И для нее этот контент уже становится неактуальным так же, как не актуально пользователям постоянно слушать про Инстаграм, то есть, например, давайте там то-то-то-то, но вот постоянно-постоянно, если у пользователя на данный момент этот такой красный якорь, он будет это удовлетворять, будет читать с удовольствием, будет самым активным пользователем. Но как только этот период прошел, он закрыл свои потребности, то есть все мы понимаем, что невозможно пресс качать 24 на 7 50 лет подряд. По-любому есть периоды там подкачаться, подсушиться, отдохнуть, тут абсолютно то же самое, то есть максимально оставлять воздух, то есть какие-то новые рубрики возможно, возможно это лайфстайл, быть интересным. Как Филизм, ты да. рекомендуешь это все сочетать, когда у тебя возможность сделать только 1-2 поста в день максимум? Да, совершенно верно, 1-2 поста в день, но при этом у нас есть сторис, что вообще кстати, очень активно рекомендую внедрять, вообще сторис сериалы если мы говорим про рекламу, например, в Америке, создают у нас вообще тренд на нативную рекламу чтобы не было никаких прям кричащих лозунгов, каких-то там выдергивания за волосы клиента, пациента. Все максимально естественно. Сначала прояви интерес, а потом, соответственно, пользователь сам к тебе придет. Поэтому у нас есть сторис в которых минимум 5-7 сторис в день мы можем делать спокойно. А если мы посмотрим на реально успешные кейсы даже на российском рынке и американских блогеров, вы увидите, что там сторис просто как швейная строка, то есть очень-очень много. И пользователи готовы к этому, они готовы употреблять Если мы раньше вспомним времена ВКонтакте, когда мы вели там блоги, либо, может быть, live Journal кто-то вел Да, я вела. 700 подписчиков у меня. Слушай, это хороший результат. И, соответственно, там пишешь емко, большие посты, интересные. Если тему уж начал, то будь ее добро закончить. В Инстаграме абсолютно по-другому. То есть, да, безусловно важно. Можешь разбить эту тему хоть на 10 постов, рассказывать о ней. Но должна быть легкая манера преподнесения информации. А чем писать, Вот как ты считаешь? Больше на профессиональные темы, на личные темы? Я вот заметила, например, в моей сфере, как только напишешь на личную тему, у тебя сразу отписываются. Вот про цели, вот про что-то такое, что все пишут, прям, ну, неинтересно люди. Я помню, как сейчас решила протестировать, вот на новогодние праздники, мне прям полторы тысячи человек отписалось. Если у тебя профессиональная страница, то, конечно, люди заходят к тебе... Полюбоваться профессиональным контентом, то есть получить пользу прямую, понятную, однозначную. Я думаю, в твоем случае ты, как у нас законодатель тренда в рынке продаж, я думаю, что какая-то часть аудитории подписана именно потому, что тебя можно этому круто подучиться и внедрить. А Соответственно, в данном случае круто сделать просто свою страницу. И, кстати, она, скорее всего, будет не менее популярна, чем твоя страница профессиональная, потому что все привыкли тебя видеть такой, а тут ты вообще абсолютно другая, и тут лайк. Но когда мы начинаем в свой профессиональный, так скажем, уголок Внедрять личный контент, а люди не готовы к этому И мы, в принципе, трафик сажали на профессиональный блог Люди у нас сели на продажи, да, например, либо у меня там на Инстаграм И тут я им показываю, что у меня вот тут огурцы, помидорки, шашлычок я поджарила Они думают, что это у нее с головой, что-то не происходит То есть люди не понимают Но в сторону при этом у тебя есть Кстати, говоря, хотела у тебя уточнить Можно ли оставить сам Инстаграм в таком профессиональном стиле, а в сторисах уже заниматься личной какой-то жизнью, ну, мотивацией, там, к примеру, там, я не знаю, показывать вот у меня там тема ремонта, у меня там тема детей, тема каких-то поездок. Безусловно, конечно, можешь это все оставить. Ты можешь оставить и просто сделать тупо тестинг, посмотреть, как у тебя будет, если ты будешь делать стори непосредственно с таким контентом или с профессиональным контентом, либо опросы, голосовалки. То есть тут, конечно, мы с тобой можем думать как угодно, а статистика, она, безусловно, показывает, какой контент хочет пользователь. Если ты понимаешь, круто заходит live, то есть вообще без проблем стрим, показывай его и так далее. Если цифры так-так, не в рост, условно То, конечно, тогда оставляешь Смотрите отписки, да? Отписки, просто в целом пока фиксировать, Какой у тебя охват в целом, да, то есть бизнес-профиль Подключить и смотреть, какой у тебя оклад, какие у тебя показатели, показы в целом. Также из-за рекомендаций обязательно вести прямые эфиры. Особенно если прямые эфиры двойные да, с кем-то, особенно если эти прямые эфиры заранее анонсированы. Возможно, анонсы были в других профилях, да, у блогеров, например, анонсы там, покупать, либо там договариваться и так далее. Мы, вот у нас был такой кейс, мы как раз с Максом Гральником проводили прямой эфир. У меня было тогда 20 тысяч подписчиков, у него там тоже что-то типа 50, например. И мы провели с ним прямой эфир, он был там, длился минут 20, 22 минуты примерно. И за это время мы собрали свой олимпийский. То есть у нас было 26 тысяч человек, прям в эфире в моменте было от тысячи до полутора тысяч человек Это кто прям активно смотрел Естественно, у нас был прирост большой, просто в профиле но у нас от этого подписалось много людей Хотя у нас у самих была не такая большая база, да, активных пользователей Потому что мы понимаем, если у вас глаза. О чем тысяч... делается прямой эфир? О чем? Естественно, тема Это потрясающий вопрос, кстати говоря Потому что обычно люди говорят, окей, прямой эфир буду делать и начинается, вот Иду, ем борщ, там как дела, это просто фатальная ошибка Прямые эфиры заранее анонсируются на какую-то любую тему Ну, возможно, в какой теме ты эксперт Сегодня у меня была тема, например, тренды в 2018 году в моей тематике Предварительно я провела опрос на какие темы вы хотели бы посмотреть вообще прямой эфир Или вообще нужен ли вам прямой эфир И самое важное, когда вы проводите прямой эфиры, это заранее анонсированное время Поставьте себе план на месяц, идеально, если у вас, допустим, два прямых эфира в неделю ну, То есть это как вебинар, понимаешь? Вот условно это как вебинар. Темы, Я веду заносов. прямые эфиры по вторникам. Каждый вторник в 16.30 приходите на мой прямой эфир. Вот. Прекрасно. А, кстати, вот для прямых эфиров еще такой тебе лайфхак да. Сажаешь модератора, который телефон из прямого эфира собирает тех, кто хочет твой продукт. Потрясающе. Рекламуешься... Самое важное, эфир должен быть не длинным. Сколько? 20 минут – это прекрасное время, потому что потом тоже люди устают, и тема должна быть жареная, вот просто горячая. Не надо из пустого порожня, если ты даешь прям самый сок, это всегда очень круто работает, круто конвертировать. Хорошо. Какая команда нужна для того, чтобы вести Инстаграм, потому что многие уже понимают, что одному это уже очень тяжело сделать. Я вот смотрю в ленте, качество фотографий, качество контента, огромный текст, который человек реально будет три часа писать – это просто нереально. Поэтому расскажи, вот какая команда? Нужна. Как это все вообще устраивается? В наших проектах привлекается до 10 человек. Стандартная история – это фотограф. Фотограф, кстати, не обязательно должен фотографировать на профессиональный фотограф, можно делать это даже на iPhone. а Важна другая магия обработки фотографии потому что сейчас настолько классное разрешение у обычных телефонов, что не нужно даже профессиональных. Но, тем не менее, как бы и профессиональная съемка тоже. Как оптимизировать процесс фотографии? Как сделать много разных фото? Всегда хочется тратить, на фотографии очень мало, мало времени. Мало времени. Ты знаешь, у нас, у наших клиентов один день, это примерно 5 часов, конечно, да, это много но зато на этот день мы создаем контент примерно от 30 до 60 а Как этот день распланирован? Этот день, он вообще самый прекрасный день наверное в жизни клиента Представь, вот например, ты наш клиент, мы заранее с тобой договариваемся твой менеджер проекта связывается с тобой, изначально он спрашивает какой бы ты хотела завтрак, там кофе и так далее, это все тебе он привозит на студии, вы встречаетесь соответственно, тебя там пока красят, укладывают далее есть услуга, либо люди приходят со своими луками, да, просто привозят все вещи, их там стилисты либо у нас есть стилист, который от нашего клиента собирается логи, и тут уже входит на студии съемка несколько локаций, уличная стрит-съемка, кафе и так далее. То есть мы максимум локацию отжимаем как только можно, и получается 30-60 это еще самый плохой вариант. То есть это вот, ну, прям так, не особенно постарались. У нас очень занятые люди, кто-то занимается политиком, кто-то бизнес очень серьезно развивает, поэтому ты, как человек из бизнеса, понимаешь, что времени, но вот эти съемки, особенно если это мужчина, они вообще не любят фотографироваться. Если у человека есть два с половиной часа, то нам нужно сделать 30 классных разных фотографий. 60 это прекрасно, да, то есть у нас от 30 до 60, естественно, все индивидуально, это и на улице, и в студии, потому что все равно, как бы ты там супер не комбинировал, не зачарялся, фотографии заканчиваются, потом уже следующая история, мы там выбираем локации другие, рестораны и так далее, либо там кто-то думает. Бывают люди сами у нас уезжают в путешествия, и там они берут фотографа либо самостоятельно, вот просто они делают столько фотографий, что это, конечно, огромное просто подспорье. Еще есть какие-то варианты, вот как разнообразить фотоконтент? Если вы посмотрите Инстаграм, то, конечно, сейчас очень круто заходит нативность, да, как я ранее сказала, что бывает сам клиент, его жена сфотографировала, он присылает нам фотографии, мы его обрабатываем. Эта фотография по количеству эмоций, по количеству естественности, она просто зашкаливает. То есть всегда Хочется создать контент, чтобы он был не только красивый, а еще был максимально созерцающийся к твоему клиенту. Релеван, что больше всего лайкают? Лайкают максимально естественные фотографии. Я постоянно об этом говорю. Бывают такие вещи, вот просто феноменально. Супер классная съемка. Вот она реально просто взрыв. Но сделана в студии. Она соберет лайков меньше, чем... Клиента сфотографировала жена. Да, да у меня вообще просто был классный кейс с одним постом. У меня родился сын. Я разместила фотку и сделала такую штуку, что типа, кто меня поздравит с рождением сына и напишет мне в директ, всем подарю книжку. Там, что-то, 5600 комментариев. И такая фотка, я там после родов с ребенком. Она ну, вообще такая вся ненакрашенная. Момент просто, понимаешь, какой сильный момент сам по себе. Возможно, для кого-то это будет неким таким лайфхаком. Использовать триггеры. Разные эмоциональные триггеры при создании контента. Самые сильные триггеры, это, конечно, если мы берем Инстаграм, да, рынок Инстаграма, это, конечно, триггер секс, самый мощный. Почему, например, для многих большая загадка, есть супер суперклассный интеллектуальный пост или просто фото девушки в купальнике со смальником облачка, и оно, как бы, набирает много лайков. А тут человек старался и реально поделился знаниями, контентом. Это прям мудрость бытия там собрана. Ну, как бы просто триггеры эмоциональные разные. Далее, там, триггер Триггер семья очень мощный. В твоем случае, да, например, что с Лиги семья – это тоже один из самых мощных. Как работают нейроны вообще, в принципе, эмоциональный интеллект очень сильный. При создании контента это тоже нужно учитывать, потому что люди устали от такого, знаешь, себя любивого, такого тешащего эго любидо контента. Когда мы такие все такие раковуха, я там женщина-звезда, все хотят быть похожими на кого-то, да, естественными, натуральными, и поэтому в наше время очень мало героев, людей, на которых хочется быть похожими и так далее. То есть на самом деле конкуренция очень маленькая, поэтому я не знаю, что люди жалуются, что тяжело собрать там миллион подписчиков, там, ну особенно если ты не запариваешься под возрастную категорию, например, определенный уровень дохода. Нет, абсолютно, то есть создавайте классный контент, будьте открытыми, и вот люди, они реально притянутся к вам. Ну, понятно, что трафик-то тоже надо наливать, ничего просто так не происходит. Но это когда вы доходите до определенного уровня, у вас уже, так скажем, профиль легкий, интересный. Если вы еще виральный контент создаете, который распространяется, какие-то интересные акции, например, в общем-то, вообще... Расскажи кто еще должен быть в команде? Вот ты сказала фотограф, дальше кто? Дизайнер, копирайтер. Наш? Дизайнер что делает? Смотри, например, у тебя есть фотографии, где пишется оглавление поста. Вынесен некий месседж на картинку, на фотографию. Соответственно, дизайнер может делать это. Либо он подготавливает обложки и так далее. Ну, то есть, в принципе, облагораживает визуальный контент, который создает фотограф. Либо если вы делаете, например, интересные с какие-то, ну, условно, да, там либо видеограф, и дизайнер совместно работает. Но в нашем случае это еще руководитель проекта, креаторы, которые придумывают креативную идею, потому что и достаточно насыщенный рынок, хочется максимально выделиться. И у нас сейчас... Вопрос о конкуренции в этом плане С правительством Москвы совместный проект называется Школа блогеров для детей 14-17 лет У них еще сознание такое не зашоренное Они очень открытые миру Они готовы получать эти знания, внедрять Вот тут конкуренция, конечно, сумасшедшая будет И, в принципе, уже сейчас нарастает А у нас с вами, если уж хоть кто-то вылупился И о чем-то заявляет открыто Уже потрясающе, уже хорошо Люди подписываются, смотрят на вас Расскажи тогда еще, дизайнер, мы поняли, оформление Да, фотограф, понятно, кто еще Должен. Ну вот а, копирайтер, который пишет тексты Вообще не... лучше, чтобы копирайтер писал Или самостоятельно Или, допустим, самостоятельно, и чтобы кто-то обработал Это Есть вообще определенная такая структура она называется, мы ее так прозвали Технология идеальный пост да, То есть сейчас в связи с ранжированной лентой в инстаграме есть определенные свои правила, да, чтобы ну, вас как максимально написать? большее количество людей видело, нужно, чтобы пост ваш вызвал максимальное большее количество ключевых действий. Поставь Итак, лайк, сохрани, напиши в директ, получи книгу. С точки зрения ключевых действий абсолютно правильный классный пост. Самое главное теперь сохранить нативность какую-то. Нативность перекрывается всегда пользой. Когда человек понимает, что он приобретет пользу гораздо больше, чем затратит усилия на ключевые действия, он согласен списаться в эту тему. Я думаю, вы сами видели много постов, где говорят, поставь лайки, да. «пожалуйста» или «не пожалуйста», или начинают манипулировать. Не знаю, я так старался, написал для вас классный пост, ставьте сердечко, а то больше не напишу. Но понятно, что человек реально старается, но нативности вообще никакой. Поставить закладки там и так далее. То есть это все должно быть супер гармонично. Где вы не написали призыв, то конверсия уже снижается до 70%. То есть из этих двух 2000 закладок, вот, я не знаю, в лучшем случае, чтобы там... 50-100 человек сохранили А если вы написали Ставь закладку, да, например, либо в принципе Какой-то призыв, то естественно человек Готов совершать ключевые действия ну, Естественно полезный контент, воздух должен быть Между абзацами, многослойности У всех людей абсолютно разная скорость И манера чтения Я вот быстренько пробежалась и прочитала Очень быстро Есть люди, которые въедливые, они читают вот Ровно. Нужно подготовить этот текст, чтобы он и для тех, и для этих. Воздух ⁇ это разделы да, между абзацами. Три-четыре предложения очень легко читается, Если у вас длинный пост, например. Если у вас пост не длинный, а какой-то коротенький, да, всего 10 предложений, то, конечно, можно не разделять их на абзацы. Примерно вот такие рекомендации. Помимо этих, я так понимаю, всех людей, еще должен быть человек, который занимается непосредственно продвижением, который составляет да. медийный план. Совершенно верно. Мне так нравится с тобой беседовать, ты очень системная. и Мы как раз перешли от создания контента и упаковки к продвижению, потому что ничего просто так не прилипает. Все люди думают, что «О, господи, он такой популярный, резко стал и так далее». Если это не какая-то хайп тема, а мы просто самостоятельно решили туда двигаться, безусловно, люди вкладывают деньги. Если мы говорим про большие аккаунты, прям, Миллионники, то это либо идут вайнеры, где очень легкий контент к восприятию, это юмор и так далее, да, либо бьюти-блоги, спортивная, да, вот это вот фита так скажем, история про нашу тематику, это осознанная, зрелая, целевая аудитория, которая готова инвестировать деньги в ваш продукт, проект и так далее, Ну, конечно, эту аудиторию надо заманить. Почему? Потому что социальные сети, это все-таки больше, ну, так, издревле сложилось, это больше место для отдыха ему вот просто вот пока кайфу там находиться, и он не готов к восприятию тяжелого контента. Поэтому, если мы можем адаптировать тяжелый контент вот в такой легкой форме игрушечки, то вот получаем результат. Поэтому, если мы смотрим на вайнеров, там вайнер 1 миллион-5, их очень много, они прям реально красавчики, они быстро развиваются. Но при этом огромное количество тех же, допустим, бизнес-блогеров идет не то что со скрипом, но, по крайней мере, с вложением денег, с коллаборациями, с интеграцией, с постоянной работой над блогом. Поэтому, конечно, с помощью чего это можно делать? Безусловно, это таргетированная реклама, это реклама в Instagram, настраивать ее круто через Facebook. Да? Можно прямо в Инстаграме, конечно, делать, но это как бы, такой ну, самый легкий способ. Далее, это интеграция и коллаборация с блогерами. Да? Сейчас, например, есть прям такой тренд на микроинфлюенс. То есть влияние на микроблогеров, потому что стоимость рекламы у них еще небольшая. Например, я купила рекламу, потратила на эту рекламу 500 рублей. Ну, просто блогер малюсенький, 10 тысяч подписчиков, 500 рублей стоила реклама. С этих 500 рублей на меня подписалось половиной тысячи человек. Но это очень много считается. Это люди живые, максимально вовлеченные и так далее. Понятно, что бывают истории, когда покупаешь рекламу, на тебя подписываются там не знаю, 100-200 человек, но я вам скажу, что гораздо хуже, когда ты покупаешь у блогера миллионника рекламу. Например, у меня тоже был кейс, я купила рекламу за 50 тысяч, и мне пришло 1000 подписчиков. И я сейчас для себя выбрала концепцию микроинтеграции да, с микроблогерами. Очень круто работает. Безусловно, есть всякие штуки, марафоны, конкурсы, гиви -вэи. к ним можно относиться по-разному, можно их любить, можно ненавидеть. Марафоны, кстати, хорошо, тоже хорошая аудитория. Очень хорошая аудитория, вовлеченная. Все, если на твою тематику, там... Вообще... какое процентное соотношение Женщин мужчин в Инстаграме. Естественно, женщин больше. 60% процентов женщин, это вот прям самое минимальное. Сейчас чуть-чуть выравнивается, но женщин, конечно, больше. Опять же, понимаешь, чем сравнивать? Если ну мы берем 43, бизнес на, аудиторию. 43 на 57%. семь. 57 женщин, 43 мужчины. Слушай, это очень хорошая, ну, такая еще комбинация. Если мы, допустим, возьмем Диму Портнягина, то у него больше мужчин. И это как бы тоже очень круто считается, потому что это мужская аудитория, получишь способная, серьезная, особенная. Если вдруг у вас есть какие-то спонтанные покупки, да, то, естественно, идеальная аудитория женщины. Расскажи, как анализировать цифры в Инстаграме, какие цифры там вообще есть, что смотреть, как контролировать там агентство или своих да. сотрудников, которые занимаются. Если мы говорим про статистику, это бизнес статистика. В Инстаграме, например, да, плюс есть огромное количество софтов, благодаря которым мы можем оценивать тех же блогеров, насколько они действительно эффективны и так далее. Но есть разные нюансы. Когда мы заходим на сервис LiveDune, например, и смотрим там блогеров, выбираем их по определенным показателям, какой у них, например, engagement rate, какой показатель вовлеченности. Есть некоторые штучки такие неэтичного формата, все покупается. Потому что если вы покупаете на темных каких-то там биржах лайки там за 5 рублей, да, к сожалению, сейчас, особенно если это блогосфера конкретно, очень тяжело найти блогера, чтобы не обжечься, так скажем, инвестируешь деньги, и а ты даже не получаешь ответный прирост на эту сумму. Соответственно, там есть такие сервисы для оценки. Я, кстати, всегда рекомендую в агентство обращаться по продвижению в Instagram, потому что самому сложному агентству больше всего опыт вот этих вот левых блогеров. Сто процентов. Потому что ты визуально, ты вот заходишь, тебе кажется, он красавчик. Все хорошо, и комментариев много, и просмотров. Но при этом, если вдруг ты не эксперт в этой сфере, ну это не значит, что ты не можешь, да, все зависит от мотивации. Но все-таки ты реально права. ЖКС очень легко в этой теме. Ну, супер легко. Какие цифры смотреть? Смотреть бизнес-статистику в Инстаграме. Что именно там смотреть? А, показы, какие охват. Делать? Естественно, охват. Так, вот показы, Самое важное – такое Какое количество уникальных пользователей увидела эту публикацию в определенный период времени? Но это как бы не имеет значения, то есть самое важное это охват. Ну, если глобально, какое количество аудитории, охватывает уникальных пользователей. Ну, в Инстаграме оно показывается за неделю. Я всем рекомендую подключить бизнес-статистику. За неделю или по каждому посту надо смотреть? Не, можно и по посту, но просто за неделю там уже сводная статистика. Тут, понимаешь, очень субъективная история, потому что у одного блогера он может быть лайнером, и у него очень вовлеченная аудитория. Другой может быть бизнес-блогером. У него аудитория менее вовлеченная и аудитория, в принципе, меньше, здукачественнее. Знаешь, это как оценить творение художника. Почему одна картина стоит 150 миллионов, а другая, вот они очень похожи, стоит 15? Хотя на рынке рекламы, казалось бы, мы покупаем там за 10 тысяч рублей, условно говоря. Тяжело, даже нас с тобой сравнить тяжело, понимаешь? То есть у нас абсолютно разная аудитория с точки зрения, допустим, лояльности. У тебя, например, аудитория высоко погружена тебя, в твою тематику, она такая, знаешь, готова к реагированию. Mm -hmm. А у меня готова в закладке сохранять книжки, которые я рекомендую. Ну, условно говоря. И это же тоже тяжело оценить, хотя engagement у нас может быть одинаково высокий. Engagement – это что? Вовлеченность. То есть, насколько пользователи твои, например, делают закладки, пишут это тебе комментарии. процент от количества пользователей? Да. да. Даже на том же LiveDune ты можешь зайти, посмотреть, допустим, пользователей, которые на тебя подписаны, соотношение там лайков, которые у тебя есть, просмотров и так далее. Например, 100 тысяч подписчиков и совершается 10 тысяч лайков. Считается неплохо, нормально, когда engagement хотя бы 3%. Если engagement ниже 3%, это уже не хорошая статистика. Люди, когда участвуют в Giveaway, продолжительное время не реанимируют свою аудиторию, потому что для Инстаграма вы должны понимать, что все не стоит на месте. Да? То есть нейронные сети уже давно вообще в действии, в активной эксплуатации. Посмотри, какой должен быть охват по отношению к количеству подписчиков. Ну, а, в целом. Ну, это, это вопрос, не знаешь, не очень интересный процентов в неделю сколько нет пятьдесят сто процентов в неделю это нет смотри есть какая история есть блогеры например Дима Пронягин недавно вчера выложил свою статистику показал что у него было 28 миллионов показов по моему у него миллион подписчиков показов 28 восемь миллионов Охват, я сейчас уже точно не помню, по-моему около миллиона. Понятно, что все мы стремимся к единице. 100 к 100, да, то есть процентов подписчиков на процентов охват. Но такого никогда не будет. Но при случае, если аккаунт развивается перально, очень интересный контент и так далее, есть такие аккаунты, на которых подписано меньше людей, чем у них показов, например. Показов гораздо больше, чем людей подписано. И это в десятки раз, да, больше. В частности, пример, допустим, с Димой. Ну, допустим, возьмем, что процентов это хорошо, да. А сколько должен быть? 3 процента ну от трех. От трех. Да, конечно вышли. идеальная тема вот идеально потому что когда вы участвуете в активности у нас был один кейс то engagement дошел до 25 процентов в этот момент шло большое количество активности марафонного характера у человека была презентация книги и так далее и так далее и это был очень очень мощный просто Реально прям информационный такой наплыв Естественно, потом это все подснизилось Дошло до 10 И сейчас вот статично, стабильно держится 7-10 Прыгает Вчера смотрела свою статистику Тоже через софт Вот есть среднее да, количество цифр Среднее количество лайков Среднее количество комментариев Engagement 3,7 То есть это уже ну, такой приграничный engagement Из-за чего? Из-за give -away, да? Например, когда вы активно участвуете Статистика ваша неуклонно будет падать. Но опять же, сравнить всех под одну ребенку очень сложно. Мы берем два блогера. Одинаковые. Например, у обоих даже одна и та же тематика бизнес-тематика. Одинаковое количество подписчиков. Но. У одного аудитория может быть более лояльна, она подогрета на каких-то личных эмоциональных триггерах. Человек такой, вы знаешь, допустим, он весь честный, ему привыкли доверять, у него мало рекламы. У другого столько же, все, такой же контент, все хорошо, прекрасно, реклама чуть-чуть побольше. Тут уже у аудитории небольшая степень сомнения, потому что человек постоянно рекламирует. Уже маленький процент, инвертация отсекается. Плюс Следующий шаг, он чуть-чуть более закрытый, например, такой везет закрытый немного образ жизни, все, еще отсекается там полпроцента. Поэтому конвертация в пользователей в продаже, вот факт, она вообще может быть очень разной. Инстаграмы, какие кейсы по выручке в Инстаграме у тебя есть? Может самые такие запоминающиеся? Как сделать так, чтобы подписчики превращались в деньги? Первый путь монетизации стандартный самый, когда вы доходите до определенного количества подписчиков, в принципе, я говорю, что реально рекламных площадок, вот именно блогеров, их вообще не так много. Соответственно, вы когда дошли до этого периода, в принципе, рекламодиратели вас сами будут находить, либо вы сами, либо ваш помощник какой-то может рассылать оперу. Они видят, что у тебя есть аудитория, они оценивают так же, как мы оцениваем, когда покупаем рекламу, какие у тебя похват, показы. Некоторые просят снимать статистику. Вот вам еще такой чит-код, когда вы хотите купить у кого-то рекламу, просите сделать запись экрана, статистики, потому что статистику подделывают вообще просто на раз-два. А дети 14 лет могут это делать. Вот, поэтому, ну, такая история, либо запись экрана, либо просите блогера выйти в прямой эфир и смотрите, сколько у него в прямом эфире людей, например. Так вот, как монетизировать дальше? Либо вы можете продвигаться максимально и продавать только свой продукт. Есть на рынке блогер рекламу вообще у них не встретишь чужой ну, нет. Она, да. Сама, да. Сама, да? Совершенно да. верно. Она вообще не рекламирует. То есть я сколько за ней наблюдала, у нее нет рекламных постов вот вообще. У нее есть только свои продукты, которые она показывает. Но то все мы эти проекты знаем. И, и я не сомневаюсь, что там хорошая монетизация. и уверена, что она зарабатывает гораздо больше, чем бы она продавала рекламы. Но это, опять же, понимаешь, путь подходит не всем. Некоторые встают на путь такой блогинга, да, становятся людьми, так скажем, лидерами мнений И не хотят создавать бизнес, продукты и так далее Хотя гораздо больше можно было бы заработать если бы вы продавали свой продукт. Я могу сказать, что монетизация за счет своего продукта она гораздо выше, чем за счет бизнес-блогинга. Ну, не считаю да. только там, может быть некоторых кейсов, но все равно с точки зрения стратегии, мне кажется, это более правильно. Да. Можно больше. Ну, вот, даже наш пример с Машей Солодар, мы запустили курс по личному бренду. Мы не покупали трафик абсолютно нигде вообще. у нас был только наш трафик с моего Инстаграма, с ее Инстаграма, у нас конвертировалось у нас почти 300 студентов учились при чеке от 29 900. Получается ну, порядка 10 миллионов за этот период. То какую рекламу вам надо было бы продать? Сколько рекламы надо было бы продать в Инстаграме? Допустим, я не продаю рекламу в своем аккаунте так скажем дешево. Ну просто потому что для меня это не... Нет, ну какой 50? смысл, если ты зарабатываешь там 2 миллиона, да. зарабатываешь да. 50 тысяч рублей? И, как бы, и при этом а, нужно понять, что есть определенные финансовая емкости своей базы. Ну, многие думают, ну что такого, я пропиарю продукт, он, например, там платье. Но если вы еще продаете инфопродукт, вы должны понимать, что человек потратит эти деньги сейчас на платье, и потом вы будете базу эту потрошить. Да, это косвенно связано, очень косвенно. Но тем не менее, на конверсию это очень сильно отражает. Поэтому есть определенный уровень количества денег, который пользователь готов потратить на ваши курсы, на ваше платье, шампуни, спортзал, все равно вот определенные есть емкость. Поэтому если вы сами потрошите эту базу, да, там, пожалуйста. Но ну, через что это сделать? Что это посты с оффером, Это настройках там Нет, в адреса случае. лендингов, да. Это таргетинг? Таргетинг это интеграция. Да. Это очень круто, да, покупать рекламу на конкретный продукт. Вы свой профиль рекламируете и продукт рекламируете. То есть по факту у вас обесценивается наполовину реклама, потому что вы себя прорекламировали, продукт прорекламировали. Соответственно, либо это свои же посты просто, вот если у вас есть активная база, да, если вы хотите только свой продукт, то только свои посты берете, соответственно, выкладываете, сторисы, анонсы и так далее. То есть стандартная история. У меня был кейс интересный. У девочки было, по-моему, 50 тысяч подписчиков. Она зарабатывала 500 тысяч в месяц, находясь в деревне под Казанью. То есть она пришла к нам на обучение, у нее было 100 тысяч, потом она начала делать 500. И ее муж инженера фигел, потому что она стала планировать покупать все туарег. Они живут где-то там в деревне. Она уже покупает себе туарек, все родственники говорят, что-то там у тебя интернет-бизнес научи <свят> ему. Просто у нее была база подписчиков в Инстаграме, она учила девочек, как делать бизнес в Инстаграме. Круто, круто, нет, это абсолютно схема рабочая. То есть сейчас, мне кажется, абсолютно нет рамок, как активно развивается тот же Джайл, все вот эти вот удаленные команды и так далее. То есть нет никаких границ. Поэтому понятно, что это все играет нам на руку. Спасибо тебе большое за интервью. Надеюсь, всем будет полезно. Хотя бы три действия, какой-то сделают люди. Будем надеяться. Самое важное – не услышать, а хотя бы что-то сделать. Потому что знаний контента их вообще полно, везде полно. Но всегда нам не хватает вот просто подняться, кстати, хотя бы что-то сделать. Спасибо.